всем привет с вами татьяна кор и я рада приветствовать вас на сайте моего нового практического курса по заработку в интернете для новичков посмотри повтори за работой я вот уже более пяти лет работаю в интернете зарабатываю в интернете начинала я как наверное многие новички с кликов с написания статей даже дипломы когда-то писала на заказ но э, в конце концов я нашла те три направления, которыми я занимаюсь в настоящее время и которые приносят мне доход более 100 тысяч рублей в месяц. Это партнерские программы, это заработок на товарах Алиэкспресс и э, еще один заработок, еще один метод, о котором пойдет речь сегодня. Но сейчас речь пойдет не обо мне. Занимаясь интернет-маркетингом, я часто получаю от своих подписчиков письма. И знаете, каждое второе из этих писем о том, что «Здравствуйте, я новичок, мне очень нужны деньги. Помогите, пожалуйста, и расскажите, как мне их заработать без специальных знаний, без вложений, как начать зарабатывать в интернете без MLM, как мне не попасться на лохотроны». А еще есть э, другого типа письма, в которых пишут, что э, пробовали уже очень много способов заработка в интернете, сливали кучу денег, и при этом э, люди так ничего и не заработали. Именно вот эти письма привели меня к решению о создании данного курса. Если вам говорят, что в интернете без вложений заработать невозможно, вы не верьте. Это не так. И сегодня я хочу рассказать вам об одном направлении, которое я использую вот уже много лет и успешно зарабатываю. Сейчас мой заработок там составляет до 80 тысяч рублей ежемесячно. И давайте, чтобы не быть голословной, я сейчас зайду в свой Яндекс кошелек. И покажу вам сколько мне приносит денег именно тот способ о котором я рассказываю в данном курсе так захожу в яндекс деньги так и э, сейчас я выберу все операции где они у нас тут? Все операции. Пополнение. Давайте посмотрим. Здесь как раз вот совсем недавно. Видите? 30 июля я получила 57 тысяч. Это как раз те деньги, тот заработок, о котором я буду вам рассказывать. Далее смотрим. Ну, у меня идут пополнения из партнерских программ постоянно сюда, но мы с вами будем обращать вот на большие суммы. 22 июля 18 тысяч рублей. Дальше смотрим. 11 июля 63 тысячи рублей. Но вот эти деньги, они уже относятся, относились к июньской, к июньской выплате. Поэтому немножечко была задержка с выплатой, Я их получила вот совсем уже в июле. Ну и если смотреть ниже, тоже будут такие же суммы. Не будем смотреть. В общем, сами видите, да, что суммы недовольны такие немаленькие. Вот даже в июле у меня, если посчитать, получилось что-то порядка 18 тысяч и 57 тысяч. Это 76 тысяч. Вот, пополнения ежемесячные. И теперь давайте мы с вами... Вернемся к тому, что как я эти деньги зарабатываю, кто мне платит такие большие деньги. Для этого давайте вернемся в Яндекс. И в поисковой строке наберем Яндекс.Вордстат. Откроем сервис и введем в поисковую строку запрос. Найти работу. Смотрите, более почти 500 тысяч человек в месяц ищут работу. Вот есть и другие запросы. Вакансии, найду работу. Работа, найти вакансии. Найду работу в Москве и так далее. То есть миллионы человек тысячи человек ищут работу. Давайте еще вот введем, например, вакансии. Смотрите, 19 миллионов человек ищут, вводят запрос вакансии в поисковую строку Яндекса. Это за месяц, показов месяц, видите? А теперь давайте с вами введем другой запрос, например, срочно требуется. И посмотрим, что нам даст Ворстат. 22 тысячи человек ввели, срочно требуется. Срочно требуется сегодня 5000 Срочно требуется на работу 5200. Вакансии срочно требуется 3200. Срочно требуется в Алматы и так далее. То есть мы видим, что тысячи компаний ищут сотрудников э, и нуждаются в имеют открытые вакансии некоторые компании платят до двух рублей за одного сотрудника который устроится на их работу так почему бы нам не найти того самого сотрудника и не устроить его на работу в эту компанию получить за это деньги на первый взгляд, может быть, вам показалось, что это очень сложно, но на самом деле все намного проще, чем вы подумали. Я создала свою систему, которая подойдет абсолютно любому, будь то студент, будь то пенсионер, или будь то мама в декрете, у которой очень мало времени. И эта система она не требует абсолютно никаких первоначальных вложений. Мало того, в своем курсе я показываю, как заработать деньги в первый же день, для того, чтобы потом за счет них можно было бы увеличить свои доходы. Мой курс называется Практический видеокурс для новичков. Посмотри, повтори заработай. От 1500 рублей в день до 80 тысяч рублей в месяц. Абсолютно никакой воды в курсе нет. Там только практические пошаговые уроки от начала до получения результата. Как вы начнете зарабатывать? Для этого вам не потребуется никаких технических знаний и навыков. Вы не будете никому ничего продавать, ничего впаривать. Вы не будете собирать базу подписчиков и делать какие-то рассылки. Вам не нужно будет снимать видео, создавать сайты. И как я уже сказала ранее, вы начнете работать абсолютно без вложений. Как будет выглядеть процесс заработка? Вы регистрируетесь в специальном сервисе и, как я уже сказала, опять же ранее, сразу зарабатываете свои первые деньги. Далее вы берете предоставленные в курсе готовые материалы и изменяете их под себя. Далее на нескольких площадках вы бесплатно размещаете объявления с выбранными материалами, получаете заявки и за каждую успешную заявку вы получаете деньги. И э, следующим шагом вы настраиваете рекламу и увеличиваете свой доход до 80 тысяч рублей в месяц. Кому подойдет этот способ? Во-первых, как я уже говорила, и я его делала, этот курс, для новичков, которые хотят легко и быстро научиться зарабатывать в интернете и получить свои первые деньги из интернета. Также он подойдет мамам в декрете, которые, у которых нет времени и которые могут уделять рабочие всего 2-3 часа в день студентам, которые всегда нуждаются в дополнительных доходах, ну и, конечно же, пенсионерам, которые хотят получить солидную прибавку к пенсии. Ну и тем, кто хочет уволиться с нелюбимой работы, поменять что-то в своей жизни и зарабатывать абсолютно из любой точки мира, потому что не привязан к офису, нет никаких ограничений, находись где хочешь, работай где хочешь. Что вы получите после обучения по курсу? Ну, конечно же, вы получите деньги. Деньги, которые вы сможете тратить куда хотите и сколько хотите. Хотите вы новую машину, вы ее сможете купить со временем, бытовую технику, может быть, ремонт сделать, или, может быть, вы просто решите отправиться в путешествие, о котором так долго мечтали. И, конечно, вы получите свободу. У вас не будет ни начальника, у вас не будет ни офиса, вам никто нервы мотать не будет. Вы будете сами себе хозяином. Путешествуйте, отдыхайте, живите в свое удовольствие и наслаждайтесь жизнью. Давайте я немножечко расскажу вам о тарифах. Я сделала два тарифа по курсу. Это стандартный тариф без поддержки автора. То есть вы получаете курс, он состоит из 19 пошаговых видеоуроков. И получаете все необходимые материалы, готовый сайт и ссылки на сервисы, а также программы необходимые. И изучаете курс самостоятельно, но при этом поддержку Автора от меня вы, к сожалению, получить не сможете. И второй тариф это тариф VIP полный. Опять же, вы получаете видеокурс 19 уроков, все материалы, программы, сайт. Вы получаете доступ в закрытую группу, где в дальнейшем я буду размещать уроки, которые смогут увеличить ваш заработок еще больше. И э, поддержка автора, конечно, в этом случае есть э, возможность пообщаться и в группе ВКонтакте, и в Скайпе. Выбирайте, э, какой вам вариант ближе, если вы все-таки э, уверены в своих силах и готовы самостоятельно все изучить то пожалуйста вот первый тариф для вас если же вам нужна поддержка помощь моя то второй тариф всегда пожалуйста получайте доступ жмите на красную кнопочку и курс будет ваш после того как вы оплатите курс он придет вам на почту вам нужно будет перейти по ссылке распаковать скачать архив и распаковать его там будут все нужные вам материалы единственная помарочка такая есть что данный курс актуален только для тех кто имеет гражданство р.ф. это не моя прихоть это требование того сервиса на котором мы будем работать поэтому если вы гражданин РФ для вас все пути открыты. Приобретайте курс, изучайте, начинайте пошагово повторять все действия и заработайте, наконец, свои первые деньги в интернете.